Девчонки в зоне вещания проекта и я, Юлия Рыж. И сегодня у меня в гостях Роман Чуринов, и мы сегодня поговорим с ним о франшизах. Ром, привет. Привет. Uh, у меня много девочек спрашивают да, там, по поводу франшиз и как и что, потому что у многих есть бизнес. Вот скажи мне, пожалуйста, первый этап, да, когда ты чувствуешь, что нужно uh, свой бизнес уже масштабировать или можно сразу решить так, ой, я хочу сделать франшизу и начать делать франшизу. А практически два варианта, которые ты перечислила, они на самом деле оба подходят. На самом деле можно и сразу же решить, открыть какой-то уникальный проект и сразу его продвигать и масштабировать как франшизу. Практически так я и сделал со своими проектами. Можно чуть-чуть, конечно, подождать, посмотреть окупаемость проектов и дальше уже переводить его в, в формат франшиз. Вообще франшиза – это на самом деле самый, сейчас, на мой взгляд, лучший источник для масштабирования своего бизнеса. Давай тогда рассмотрим так, ну, два этих варианта, да, для угу. того, чтобы было понятно. Вот у девочки есть бизнес. Угу. да. Что ей нужно сделать, чтобы была франшиза? Изюминка? Ну, давай даже на цветочном бизнесе рассмотрим. Это недавно последний, практически, клиент, с которым мы там, начинали работать. Смотри, франшиза – это, получается, то, что это практически ты даешь свою бизнес-идею, свой бизнес-план другому человеку за определенную плату. То есть у тебя есть какая-то уникальная идея, уникальный проект, свой бренд, и ты даешь его за определенную плату другому человеку, готовый бизнес, да, грубо говоря. Mm -hmm. Вот, например, мы взяли цветочный бизнес, который у нас уже готовый. Работает, например, 3 месяца, есть там 3-4 точки, и человек хочет дальше масштабироваться, он не знает как. Соответственно, что ему нужно? Ему нужно сделать бренд, то есть, чтобы все-таки он был какой-то уникальный, сделать какую-то изюминку, прописать все свои бизнес-процессы, которые участвуют там, поставщики, как закупка происходит, продажи и так далее, как сотрудники работают. Все это прописывается в документации, она называется франшизный пакет, и получается дальше мы организуем продажную схему то есть мы организуем канал продаж uh -huh. вот канал продаж запускается и соответственно дальше уже идут входящий поток клиентов смотри окей а вот ну я так поняла, что у человека было всего три точки, да, и он решил, дай-ка, да. я буду масштабироваться. Да. А многие спрашивают, а в чем изюминка твоей франшизы? Вот, вот можешь привести, -то. либо это просто, у тебя есть что-то такое, и ты просто это хочешь масштабировать, либо действительно должна быть какая-то изюминка. А вот чем отличаешься именно ты? Или нет? А Или на нет, самом нет, деле нет, сейчас нет. не обязательно. Сейчас рынок довольно-таки спрос на франшизы довольно-таки велик. Люди хотят не хотят создавать что-то сами с нуля, они хотят взять готовое, заплатить за это деньги и, в принципе, работать с этим. Я думаю, даже если у вас нет какой-то уникальной изюминки, в любом случае проект нужно запускать, масштабировать как франшизу. Угу. Но будет лучше, если вы какую-то изюминку придумаете. Смотри, даже цветочный вы... бизнес. Да. Ну да, цветочный бизнес, в то у меня тоже <с есть клиент, который именно занимается этим. Смотри, Хорошо, если бизнеса не было, угу. девочка сидит в офисе и мечтает вырваться из офисного рабства и возможно открыть франшизу. Да, Второй вариант. Как это возможно? Бизнеса нет, бизнес-модели нет. Что делать? Ну, девушка обращается к в... К, фран... к, франшиз... к франшизному продажнику, который продает франшизы, mm -hmm. вот, выбирает себе по душе бизнес, который ей нравится, опять же, да, это самый важный ключевой момент. Бизнес должен э, нравиться. То есть вдохновлять. вдохновлять да. Мы, я даже всем своим клиентам говорю сразу же: если вы не горите данным бизнесом, я его продавать вам не буду. То есть продажа ради продажи, она ну, не работает сейчас, по крайней мере. Ну, это себе только в убыток работать. Вот. Человек выбирает э, понравившую ему франшизу, и, соответственно, дальше он э, э, платит определенную сумму и его начинает обучать, как с этим бизнесом вообще работать. Uh -huh. То есть э, он получает документацию, он получает какие-то инструкции, консультации и так далее. Как его организовать от а до я. Uh -huh. Ясно. Смотри, хорошо. Тогда вопрос: как найти такого человека? Ну, помимо, да, там, тебя. То есть, как, потому что, честное слово, когда люди сталкиваются, они не понимают, и куда им бежать. То есть, вот. Есть ли какие-то конторы, как не попасть вот на Прохиндеев? Ну, ну да, это все это хороший вопрос, на самом деле есть франшизные площадки, вот, могу прорекламировать несколько площадок, да, чтобы было продуктивно. French.biz, я думаю, внизу это ну, по да, подпишут, да. вот, э, эта площадка довольно-таки зарекомендована, которая проверяет практически каждого франчайзера, и, соответственно, там они могут быть практически, ну, маловероятно, что там... Э, будет какой-то обман соответственно заходит на площадку и выбирает нужную по тематике франшизу там даже можно поставить фильтр по деньгам по тематике по, в принципе любые фильтры которые которые бывают можно поставить и соответственно выбирает связывается все смотрит контакты, раз, да, да, связывается с тем, кто продает эту франшизу. Все и просто. ключевой вопрос, на который профессионал ответит достойно, У -у -у. а не профессионал ответит, ну, так себе, ну, так скажем. Есть какой-нибудь такой вопрос? Чтобы она спросила, и человек был, ну, не попал в просак, и действительно ответил достойно, и тогда можно было принять решение. Я хочу работать с ним. Ну, я думаю, в любом случае в достойный вопрос он будет зависеть от ниши, то есть, ага. которую выбрать. То есть, в каждой нише он может быть свой вопрос. То есть, должен быть, если э, в, как, ниша, она нравится, и ты как-то в ней разбираешься, ты, по сути, должен какой-то все равно вопрос ему задать, э, чтобы он… Именно по нише. Именно по нише, да, я считаю, вопрос. нет такого общего вопроса по франшизам, который… На него, в принципе, ответит любой продажник, я ага. думаю, который подготовленный. А вот именно Тогда тематический смотри, вопрос. вопрос. А, то есть... Даже человек, который будет продавать франшизу, он должен должен быть в теме того бизнеса, который девочка хочет продавать. Э, не понял ну, То вопрос. есть имеется в виду, если я собираюсь заниматься цветочными. Так. То есть, вот на цветочном бизнесе ориентируется, ну, вот, например, ты, да, там, угу. и еще Вася Пупкин. Так. То есть, я обращаюсь к вам. А вот, например, Коля. Он ориентируется там на продажи, я не знаю, там ну, свадьбу ну, каких-то агентств. Uh -huh. То есть в каждой нише есть все-таки лидеры, которые занимаются этим направлением, правильно? Да, и конечно. А. Не, в любом случае в каждой нише есть лидеры. Это нужно смотреть по открывшимся уже городам, во-первых. Во-вторых, нужно посмотреть на опыт вообще, со скольки, с какого года он работает. И посмотреть вообще всю историю фирмы. Практически так каждый клиент мой и делает. То есть они ориентируются на опыт в начале, когда меня выбирают, потом уже созваниваются и уже разговаривают, задают какие-то вопросы. Угу. Соответственно… Опыт какой, например, ну, будет хороший, Три года, пять лет, сколько? Ну, опыт год. работы в бизнесе, я думаю, от года, как минимум. Угу. Вот. И если есть это уже открытые какие-то площадки, это будет еще хорошо, это еще лучше, да, если там 3-4 площадки уже выберут вас, а не другого человека. Понятно. Смотри, еще по взаимодействию вот именно франшизы, да, вот очень многие из спрашивают да, а как же работать Royalty, да, то есть как, как вот э, или просто продавать за деньги или все-таки ставить какой-то э, процент с продаж да, то есть у того или иного города mm -hmm. и делать ли например э, так чтобы в город продавалось несколько франшиз вот это все э, вот, ну, мелочи которые очень важны ну, там любой девочке буду да вот поясни как лучше делать и вот ну, давай возьмем цеточный бизнес а, давай рассмотрим его mm -hmm. Выгодно ли продавать, чтобы это было с процентов с продаж, либо это просто мы продаем модель и до свидания в ну, Если брать цветочный бизнес, то это, конечно же, с процентов с продаж. Роялти там обязательно в этом бизнесе, так же как и в кофейном бизнесе, если его рассматривать а тоже. Как проверить? Только автоматизировать. Никак, никаким другим способом ты не проверишь человека, не автоматизировав. То есть должна быть какая-то CRM-система установленная. Вы ее, до, вы ее должны продавать, да, либо на сайте она должна быть, либо где-то установлена. Ну, скорее всего, онлайн установлена на каком-то сервере. И, соответственно, mm -hmm. каждый франчайзи должен забивать свои продажи, должен быть какие-то отчетности и так далее. То есть это должно быть все формализовано, все автоматизировано. Только так вы сможете проверить. Смотри, но есть же черные схемы. По-любому же, если тебе, тем более, ручками придется это делать, вбивать, так вот я сегодня вобью, а завтра не буду. Не только ручками, на самом деле, есть посттерминалы, которые там сканируют и так далее, то есть в любом случае нужно автоматизировать бизнес, чтобы его контролировать. Uh -huh. Если не контролировать, то, ну, есть несколько систем роялти, есть процент от продаж, да, есть, соответственно, какая-то фикс стоимость, соответственно, больше на практике сейчас применяет фикс стоимость, потому что там, по сути, как такового контроля не нужен, не нужно, потому что вы просите с франчизы своего 10 тысяч рублей, грубо говоря, в месяц, и он, по сути, не отчитывается вам по продажам, он платит вам 10 тысяч и, соответственно, все. Ну, единственное, вы смотрите еще какие-то отчетности у него по mm -hmm. продажам. Смотри, по поводу нескольких точек, можно ли на один город продавать несколько франшиз и лучше это делать или не делать? Как ты можешь порекомендовать? Если брать точный бизнес, то, конечно же, да. То конечно, да, то есть, мы практически смотрим население города и примерно расцениваем, сколько точек можем открыть. Вот. Есть у нас свой проект, это вот выставка 3D-картин, да, которые мы сейчас по России запускаем, то mm -hmm. там мы даем один город, один представитель. Mm -hmm. То есть там выставка довольно-таки уникальная, поэтому Но нет смысла. Да, лучше да. давать на один город, да? Да, и человек на самом деле больше, лучше реагирует, потому что он, все хотят эксклюзивный проект какой-то интересный иметь в своем городе. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, он же опять гарантирован, что у него не будет конкурентов, и, соответственно, он хорошо будет получать с этого бизнеса. Ром, смотри, давай поговорим с обратной стороны. То есть именно если я хочу вот, вступить во франшизу, uh -huh. да, то есть в любую какую-либо, а как лучше вот ее рассчитать? Потому что смотри, ну вот у меня, например, маленький город, там так. 300 тысяч, и на данный момент я вот понимаю, что хочу какой-то уникальный проект. Uh -huh. а, пойдет ли он, либо мне лучше взять что-то уже опробированное, да, и просто применить его в своем городе. Ну, возьмем маленький город именно, потому что миллионники понятно, да, там больше вариантов раскрутки, mm. маленький город. Есть собственная практика, на самом деле, уникального проекта. Вот, это второй наш проект, это аттракцион виртуальной реальности. Он на самом деле в маленьких городах работает очень хорошо, потому что в маленьких городах нет сферы развлечений как таковой. Поэтому запуская этот проект, даже в маленьком городе, мы в сто тысячном городе запускали, он работает хорошо, потому что люди идут на что-то новое. Вот, если брать, конечно же, какие-то другие бизнесы, там не уникальные, да, то на практике на самом деле лучше всего начинать бизнес, конечно же, уже где есть спрос. Чем новее бизнес, чем он уникальный, то там непонятен спрос. Там непонятно, будет ли вообще он пользоваться спросом или не будет пользоваться. Это такой вопрос. Лучше, конечно, брать нишу, где уже есть сформированный спрос. Ром, смотри, а если, вот, например, горят глаза? Я очень хочу вот это, да, пусть, например, декор. Но я ничего об этом не знаю, но я сижу в офисе, и я просто грежу, как я буду декорировать эти свадьбы. Да? А, стоит ли начинать бизнес именно так, либо сначала нужно разобраться, что это как, и потом прийти и... Я франшизу. не советую с горящими глазами бежать и покупать франшизу, потому что были на моем опыте случаи, когда люди так делали и закрывались через месяц, вот, потому что пул через месяц спадает и уже надо же с бизнесом работать дальше. Поэтому я бы посоветовал все-таки разобраться до конца, все-таки в нише, в какие-то узнать какие-то, ну, все больше ниши узнать, после этого только в нее залазить. Ну, то есть, например, пойти просто устроиться в какое-нибудь свадебное агентство, поработать Почему нет? Как то вариант то узнать вот эту рутину изнутри, да. как, принять решение, нравится это тебе или нет, правильно? Да, да, либо параллельно э, поизучать самому нишу, а потом уже, соответственно, уволиться с работы и э, уже начать заниматься этой нишей. Смотри, э, хорошо, для того, чтобы запустить франшизу, какие минимальные... Ну, средства должны быть, чтобы вот, например, да, вот я прихожу к тебе, Ром, у меня есть горящие глаза, у меня есть куча знаний, угу. я хочу франшизу, сделай мне ее, да? Да, мы сейчас на самом деле тоже как раз таки запускаем проект по созданию франшиз любого другого бизнеса. Но опять же берем бизнес, который нам нравится. Ну, понятно. Вот, а по деньгам, опять же, ну, по деньгам, я думаю, от, вот. от 50 тысяч у нас Пакет сейчас уже запланирован. То есть mm -hmm. вот 50 тысяч туда входит полностью упаковка вот всей документации, которая до этого перечисляла, перечисляла. Оформление, презентация и размещение на продажных площадках. Mm -hmm. а больше еще какие-то услуги в дальнейшем потребуются. Ну, например, проплата ежемесячная. Там, то есть, потому что я понимаю, что возможно ну, не так быстро франшиза будет расходиться. Ну да, это понятно. Но опять же, в данном пакете не предусмотрено. Но опять же, есть, да. Ну, практически вот в упаковке мы никаких там ежемесячных платежей мы с человека mm -hmm. не, не берем, потому что смысла нет. Мы, опять же, можем дать какую-то гарантию человека по возврату, например, денег. Если у него что-то, опять же, не получилось, mm -hmm. мы обратно вернем деньги. Но, опять же, здесь все зависит от человека. То есть продажу мы на себя никогда не берем, потому что специфика бизнеса, она разная и продавать любой бизнес – это сложно, поэтому продажу все равно делает человек. Вот. Понятно. и Но если уже есть 50 тысяч рублей, они спокойно могут прийти к тебе. И кто то попробовать. Ну, почему нет? То да, да. То есть, ну, если да. рисковать, не, ну, это не огромные деньги по сравнению с тем, что купить Макдональдс франшизу там миллионы. миллионные, да, да. да, то есть, это в принципе реально для любой девочки. А, Ром, спасибо большое за да, качественную за полезную информацию. Девочки, ну что делаем, если нет бизнеса, э, но горят глаза, и мы что-то знаем, идем, создаем франшизу. Если у вас уже есть бизнес, то давайте уже масштабировать, давайте уже покорять мужчин э, по городам. <laughs> вот. А с вами был проект валимойзавис.ру, и я, Юлия Рыша, и до скорых встреч. Пока-пока. А всем пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц.